Приветствую вас, друзья! Сегодня мы рассмотрим еще один интересный анонимный вопрос, который звучит так. Буду ли я жить отдельно, хозяйкой в своей квартире? Но этому вопросу предшествовала ситуация, когда человек разошелся со своим мужем, а вернее разъехался переехал квартиру к своим родителям, и, ну, соответственно, у них теперь возникают различные конфликтные ситуации по поводу воспитания младшего поколения, что является абсолютно естественным. Родители с детьми, взрослыми, должны жить отдельно, потому что... В другом случае, в любом другом случае, этих конфликтов не избежать. Мы всегда будем детьми для наших родителей, а для нас родители всегда будут ну, более авторитетными, что ли, людьми, и все равно в той или иной мере они. Нас, несмотря на то, что мы уже можем занимать достаточно какие-то серьезные посты на работе, какие-то должности, все равно могут воспринимать в своем привычном амплуа именно теми маленькими детками, которыми они нас привыкли видеть с детства. Вот, ну, давайте посмотрим на сам вопрос. Вопрос был задан 10.10.0018. Итак, смотрим-смотрим. Ну, управитель вопроса. Солнышко находится прям точно-точно в четвертом доме, на границе четвертого дома, который отвечает за дом, в принципе, за семью, в которой вы проживаете, и за недвижимость в том числе. Видно, что вам эта тема очень сильно болит. Думаете вы об этом постоянно, Видно, что видите, управитель переезда находится слабенький в соединении с солнышком, управителем первого вопроса. Марс является сигнификатором там, вашей главной цели Овна, который управляется, Марс им управляет ваша главная цель, она связана непосредственно с вашим желанием. Быть главной в семье, чтобы с вами считались, в общем-то, делать то, что вы хотите. Ну, соответственно, вы имеете на это полное право, как взрослый человек. И, и учитывая, что солнышко находится в слабом положении, для нее весы это слабое положение. Марс слабенький. Меркурий, если бы был прямой, был бы хорошим. Но здесь он ретроградный. Вот эта вот вся связочка планет, она в весах достаточно слаба. А значит, что, что по данному вопросу пока положительно ответить нельзя. Но есть здесь другой момент, на который я обратила внимание. Но Сам по себе ну, управитель вопроса, который отвечает за хоть дело, вот Луна, она, она находится в Доме Любви, в Доме Детей и находится в соединении с Венерой. Почему я обращаю внимание на Венеру? Да потому что Венера является управителем Четвертого Дома Семьи. То есть она управляется весами управляет весами. И в соединении с Луной здесь есть намек на то, что... Или вы сможете находиться в этом доме только лишь в качестве ребенка, или, или есть вариант, что вы можете как-то поменять свое место жительства благодаря любимому человеку или вашим детям. Ну, у меня была мысль, может быть, там переедете, кто-кто-то выйдет замуж из детей, переедете к ним. Можно родить, взять ипотеку вложиться ну, что еще можно просто влюбиться переехать к любимому человеку ну, наверное этот вариант самый такой приятный но вот он подсказывает здесь есть подсказка что этот вопрос можно разрешить только лишь ну, скорее всего с большой вероятностью с помощью любимого человека или же оставаться в этом доме, где вы проживаете, в качестве ребенка. Ну вот такие варианты пока по вашему вопросу. Давайте же посмотрим непосредственно на вашу личную карту, что вы вообще за человечек, как вам удается уживаться, приживаться с другими людьми. Ну, посмотрим. Луна в Овне говорит о том, что вы можете быть ну, несколько прямые, импульсивные в эмоциональном плане, и оппозиция к Плутону, она здесь расходящаяся, имеет большой орбиз, но все-таки она еще работает как оппозиция, она указывает на то, что вы можете эмоционально поддавливать своих домашних, ну соответственно и категорически не приемлете любого давления на себя плюс это еще указание на то, что мама у вас может быть такая, ну, более властная, которая привыкла командовать, вот все, по-моему, вот так как я считаю, так и должно быть. Еще может это говорить о некоторые упрямстве, ну как и о мама нам такие вашим, например. Поэтому, если в детстве вам как-то более-менее это удавалось терпеть хочешь не хочешь вынужден ну, родителям выступать то сейчас конечно уже когда вы самостоятельный, то вам это вам этого делать не очень хочется но понятно что ни родители ни вы уже никто не изменится все какие есть такими уже и останутся единственный выход это поменять свое место жительства причем я вас даже не увидела что вы будете арендовать это не похоже на аренду у вас достаточно высокие амбиции. Вы будете всегда стремиться к тому, чтобы ну, достичь каких-то определенных высот, положения, может быть, в обществе или в карьере. Смотря, что вы выберете, но ну, у вас здесь по узлам есть четкое указание на то, что вам нужно много работать. Много. Это ваша задача, ваша карма работать, уделять внимание, быть к своему труду, его качеству, быть более внимательной. Идеально, если вы... Свою деятельность совместите с уходом за своим телом, за своим здоровьем. Потому что здесь у вас еще есть указание, что всегда нужно обращать внимание на свое здоровье, уделять внимание как физической стороне, так и правильному питанию. я даже думаю, что, наверное, вот вы в жизни у себя не раз замечали, что стоит вам немножечко как-то там отойти там от сбалансированного питания, как тут же у вас начинают вылазить какие-то болячки. Там стоит, например, перестать делать какие-то привычные упражнения, тут раз начинает где-то что-то болеет. То есть вас как будто бы по жизни могут вести. Но ну, и вы достаточно стойкий человек. Вы последовательный человек для вас очень важно важна устойчивость в жизни вы не любите что-либо менять. Я думаю наверное, что вот ваша ситуация связана с разъездом. Она, скорее всего, была не, не вами продиктована. Ну, либо вы уже прям сильно терпели и долго терпели и не выдержали, либо все-таки это было не ваше решение. Или это решение было очень тяжелым, очень, потому что ну, вы очень постоянный человек. Хотя угол седьмого дома показывает на то, что вы можете менять в своей жизни многое достаточно резко но вот как раз вот этому должно предшествовать сначала очень длительное терпение то есть раз вот ждете ждете а потом раз в один момент все меняете так ну и смотрите управитель вашего четвертого дома в луне извините в раке который управляются луной и все это дело оно конечно же связано с родом с семьей ну, действительно, для вас семья, семейное гнездо, оно означает многое, а для вас она важна. Идеально, если у вашего избранника будет солнце, ну, то есть он будет рожден по знакам зодиака Рак, ну, или Скорпион, например. Тоже очень хорошо с ними поладите. Причем Скорпион у вас тут прям буквально кричит, потому что в седьмом доме Плутона Плутон управляется Скорпионом. Ну, давайте посмотрим текущие транзиты. Ну Во-первых, смотрим тот год, который сейчас идет, заканчивается. Для вас он закончится 5 января. И, и, и. Что у нас показано в текущем году? Вот смотрите, у вас здесь Луна находится в солярном четвертом. То есть вот как раз у вас очень четкие астрологические показатели, смены. Место жительства идут на 20-й год. И, и, и еще здесь у вас есть показатели того, что может немножечко как-то так по здоровью чуть-чуть ударить, по, пошатнуться. Ну, особенное внимание ему нужно будет уделить. Хотя здесь хорошие аспекты, ну, значит, все нормально должно быть. И еще есть, смотрите, Нептуна на... В самой высшей точке солярного МЦ это говорит о том, что ваши цели туманны пока в этом году. Вы не совсем уверены, правильно ли вы поступаете. Действительно ли все так, как вы сами для себя решили. Ну и солярная Марс, смотрите, он в соединении с Луной вашей. Луна – это всегда семья. Ну, это всегда говорит о острых семейных ситуациях. И часто бывают еще и конфликтные ситуации с мамами, потому что Луна – это мама. А здесь и уран рядышком. Ну, то, что касается взаимоотношений в партнерстве, какой-то год не, не, не очень благоприятный. Хорошо, давайте посмотрим на следующий, который у нас уже начнется 6 января. 2022 года. Вот здесь вот ситуация интересненькая. Да, я сказала про 2020 год. Нет, извините, там 2021. То есть мы только что смотрели 2021 год. А сейчас, вот сейчас будем смотреть 2022. Что тут у нас еще? Да, по, по 2021 году там у вас еще про, проигрывается смена работы. Могла произойти. Смена, да, смена работы в связи со сменой жительства, вот, если быть дословно. Хорошо, что тут у нас еще интересного на следующий год? Ну, я вижу, что вы будете заняты работой. Асцендент в шестом доме. Очень много внимания будете уделять работе и своему здоровью. Здесь все это дело соединяется с узлом. Интересно, что, смотрите, у управитель <косвязь> партнерства, в вашем двенадцатом доме. То есть тайны какие-то продолжаются. Тайные непонятные ситуации. Здесь еще Нептун. Ситуация еще не разрешается. Как-то ничего не понятно, что там будет. Что и как. Особое внимание уделите здоровью. Все-таки здесь еще и Луна. Она может говорить о некоторой шаткости положения. Здесь, или знаете, может быть работа как-то удаленно. Еще вариант. Ну, либо здоровью так по по, по по дому по семье здесь марс но все-таки еще какие-то конфликтные ситуации могут быть сильное влияние мужчины но очень важно смотрите в ваш солярный четвертый попадает Венера которая на момент дня рождения будет ретроградная это один из признаков того что вы можете вернуться к прошлому то есть как будто бы ваша тема по любви, по любовной тематике еще не закрыто. И вполне возможно, что вы будете что-то закрывать по своей любовной части. Причем, знаете, вот как-то закрывать окончательно. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, этот год он будет годом, когда вы уже ну, захотите как-то там что-то сделать на законном уровне, официально, юридически оформить. И хотя Венера здесь соединяется с Марсом, вы вроде как и харизматичны будете, и настроены очень благоприятно. Ну, суть в том, что... Смотрите, переезд. Для того, чтобы был переезд, желательно, чтобы четвертый попал в девятый. Вот, ну вот у вас четвертый соединился с девятым. Ну, возможно, есть... Есть такое предположение, что да, может произойти переезд. Но если давайте посмотрим 23-й. Смотрите, вот на 23-й год вот. Луна точно соединяется с вашим домом в семьи. То есть, 23-й год, что-то у вас произойдет снова. Важные события, связанные с вашим домом, с вашей семьей. И это может быть переезд, это может быть официальный развод. Ну, в случае развода, я так понимаю, там наверняка есть общее имущество, которое... Ну, и вы имеете полное право на половину. И вполне возможно, что там будет... Оттуда и появится возможность что-то для себя купить. В любом случае, здесь вот важные перемены в 2023 году по семье. Следующие, скажем так, ощутимые для вас. Ну что ж, желаю, чтобы все для вас сложилось благополучно. Желаю вам счастья, удачи. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Делитесь этим видео, комментируйте и до встречи в других прогнозах.